Всем привет, ребят! Сегодня вот прошел Калина, да? Калина да. да, Калина Спорт 2. Аккуратненько, не главная дорога. Ресивер здесь стоит на фэрстайл. Э, ну, все остальное стоковое. У тебя же паук есть или нет? Ничего, все сток. Вообще сток ресивер поставил на фэрстайл только из-за того, что хочу разборный ресивер, чтобы добираться до башки, чем снимать пластиковый ресивер. Все. Ну, то есть все полностью стоковое. Тут форсунки стоковые. Ну, то есть, грубо говоря, ресак стоит. Только не, не все остальное как бы стандартное и потом приедем я во второй части ну попозже расскажу что и как там было с рисаком потому что когда его покупает там очень много проблем возникает с которыми я столкнулся причем Но... как Вадима я не послушал с первого раза и вот я столкнулся с этими проблемами да и лучше такие рисаки вообще не покупать надо, потому что много проблем возникает ну, сейчас выехали прокатиться попробовать все это дело и вот смотри, там индикатор еще по ну, будешь ехать там. Там аккуратнее вот камера висит за да. пешеходник. Ну, то есть поведение машины, я говорю, что меняется вообще кардинально, то есть как будто другая тачка становится. Совсем другая. Это вот реально, это, это не зря потраченные деньги, я считаю. Во-первых, появляется лаунч, во-вторых, -во -во -во педаль становится как дроссельная, ну, Но, точнее, На механическая, да, дроссель становится. И, вот. И отсечка 8 тысяч Просто она начинает ехать, потому что мотор у нас верховой. Да, сегодня погода, кстати, классная. У нас что-то там чуть ли не 32 сейчас на улице. 30 градусов, ну да, 30 градусов. Для Питера это очень жарко. Ну Видел, там индикатор появляется. О, уже пятую пора, мы только Он не нужен здесь налево это... сейчас. По факту он как бы есть просто а Почему его на стандартных нету Прошивках Гранты Спорт, там Калина Спорт Потому что там прошивка древняя 12 -го года И там не было вообще этого Подсказчика, передач а Здесь же прошивка GM08 Основа взята от последней Гранты Люкс И на ее основе, соответственно, сделана калибровка От Спорты Непосредственно Реакция нормальная на педаль вообще отлично, просто аккуратненько ну, в общем, приедем, я еще покажу под капотом, что и как, почему эти рисаки не надо покупать, так что ждите продолжения. Вот, ребят, приехали, мы прокатились, все отлично. То, что я хотел вам рассказать по поводу рисаков непосредственно, почему мы используем... Ресивера tm зачастую, потому что он, во-первых, правильной формы, у него ламинарность потока более равномерная и все остальное, но он сам по себе показался намного лучше, чем любые другие ресиверы, там вот эти подобие NFR-ов, NFR Style, NFR вот как здесь стоит, ПБК всяких, тут вообще квадратное дерьмище. Ну, стоит, естественно, TM-Race поболее, но он качественный. Почему именно NFR Style нельзя ставить? Ну, он вроде как едет. Во-первых, он сварен из говна и палок, как обычно это сделано. Там частенько еще бывает сварочная окалина внутри самого рисака. Естественно, она там не очищена, варит с этой стороны полуавтоматом. И остаются внутри либо проволока, либо окалина, которая может осыпаться и улететь просто в цилиндры, что не есть гуд. как бы. И Опять же, здесь прямая, прямой пайп идет. У... ТМ-рейса, все как по стоку, тут загнуто, как бы труба идет нормальная и стандартный пайп встает, то есть, ну, как родной, то есть не надо вообще ничего переделывать не Колхозить. надо Да, не надо вот колхоз. этого вот колхоза, да что самое фиговое в этих рисаках что в NFR-стайле, кто бы их ни делал, я не знаю, кто их делает, их там дохера кто делает и в ПБК вот этих, которые вообще такой квадратный, там, я не знаю, это из говная палок реально на свалке что-то нашли, металл, наверное, сварили этот э, рисак имеет э, две части. Одна часть э, рога вот, прикручивается непосредственно э, к головке, потом идет, прикручивается уже сам ресивер через фланец. Э, тут получается сразу три фланца, то есть э, э, две, три привала, ну то есть... Э, Две привалочные плоскости, то есть как таковых головки и вот это вот одна привалочная, два фланца, вот эти с, с, скручиваемые между собой. А, металл здесь очень тонкий, я не знаю сколько здесь они там, 5 мм или 6 мм применяют. Естественно, при сварке вот этих пайпов а, ведет а, сам фланец, ужасно ведет, причем он, он волнами прямо, это не знаю, привалочной поверхности даже не назвать, потому что это какое-то что, в общем. И все ставят, покупает. он дешевый, как бы, да, там, сколько он, 4, да, стоил? Ну, в районе 5. Ну, в районе 5, ТМ-рейс, что-то 8, вот так вот стоит. Соответственно, что получается, народ там берет, покупает прокладочки, сейчас прикру, прикручу, все нормально, прикручивает. И что они имеют? Потом начинает с классным ходом какие-то проблемы, то есть начинает плавать, и обороты не держать, там, какие-то повышенные обороты, и... А почему это происходит? Ровно потому, что начинает все сосать, ну, не сосать, просасывать, блядь. все. Да, да. Уже герметик? Да, начинает просасывать э, привалочная вот та поверхность головки и вот этот фланец, соединяющий два... Э, фланца вот эти, соединяющие две половинки. Там настолько кривая поверхность, что туда прокладка не справляется, потому что она там, ну, прососа ужасная. И что приходится делать, это надо брать прокладку таким жирнючим слоем, блин, этого гермитоса мазать с двух сторон и собирать. После этого, как бы, прососов нету. Но есть проблема, что вот это вылезший вот этот герметик, он может э -э, ну, засосаться там, особо не старайтесь прямо вот так вот лупить, э -э, ну, то есть, чтобы не всосал его туда в, в мотор. И, как бы, смысл вот этого куска говна э -э, том, чтобы просто снять башку без проблем. Да. Я только для этого купил его честно. Ну, потому что. Слушай, про кар также делают, но у них лейты, но там ценник правда двенашка или сколько-то они стоят. Ну, возможно. Но, не старый про. Pro... Ценник, ценник. Да. Решает. Ну, Тут, сами понимаете, он вот плоский. Тут все ну, не так, как сделано на Тм Рейсе. У ТМ-рейса все как-то более правильно и форма правильная. Она повторяет по геометрии ровно все одинаково. То есть у вас дроссель стоит здесь, вот так, как положено, в пайп сюда подходит, все ничего не надо трогать, ничего переделывать вот вообще. Колхоз так раздражает, если честно. Колхозище колхозище просто выглядит колхоз, даже стыдно капотку. Открыть. Ну вот это, это да. Честно. Плюс, когда вы переделываете, не забывайте, что на спортах не хватает сечения в коробке фильтры я его сейчас раскручивать не буду там один винт не откручивается сечение очень маленькое реально когда мы ставили ну то есть пробовали снимать с ним лучше гораздо едет ну то есть если отключить от фильтра просто тупо массовый расход висел у нас разгонялось быстрее соответственно наполнение было выше момент гораздо выше что надо сделать надо снять вот этот короб целиком снять вот это вот убрать вот эту резинку с заборником он вот нам вот, вот над радиатором стоит получается на вот эту э, там внутри еще такая штука стоит внутри ну, она вовнутрь входит на защелочках вы ее убираете вынимаете отсюда сюда э, от любого баллона от краски надевается спокойно как э, крышечка да. она просто вставляется и все и нормально далее э, в нижней части фильтра ну короба самого вырезается отверстие такой диаметром ну, я не знаю сколько там трубы идут 60 по моему ну, покупайте в, в магазине сантехники фановую трубу по моему 60 диаметром вырезаете там дырку, вплавляете вот этот кусок трубы либо вклеиваете знаете, китайским пистолетом с соплями и отводите вниз эту трубу а от самой трубы уже гофрированная Отвод такой, ну гибкий который Он там бывает э -э, Бумажно-алюминиевый, ну всякие разные они бывают И отводите э -э, В отверстие, ну я сейчас вам не покажу Просто тут не вот видно посветить. Да не, не, не надо Вот там вот есть отверстие вот Оно выходит вот здесь вот. А вот, вот. Отсюда. вот. Ну отсюда да, видно Но я на камеру не смогу, потому что там широкий угол Отверстие вот прямо вот здесь Находится по центру, вот там вот оно И что получается, у вас забор воздуха Постоянно ну, свежий, холодный. И не летит э, ни камни, ни вода. Непосредственно туда не всасываются. То есть, в рисак. И все нормально начинает ехать. И это обязательно на всех спортах даже на стоковых. То есть, ну, обязательно сделайте. Это гораздо лучше, чем... Э -э ну, то есть не, не приспособлен этот фильтр Потому что сами видели, что на Вестах Спорт Они неспроста сделали тоже фильтр с большим сечением Потому что, как они определили То ли торг машится, то ли еще кто-то Что реально сечения не хватает И пропускной способности не хватает Ну, в принципе, тут все вроде как Все нормально, так что Все прошили, в общем, все едет Так что я очень доволен, очень доволен. Реально. Вадиму большое. Прям реально спасибо. Да, не что. доволен. Ну, опять же, ребят, ходите под видео. Там на драйв контакт ссылочки. Соответственно, кнопочку подписываемся. Колокол, жмем там, пальцы вверх, там кто-то вниз, там хейтеры всякие. Ну. Любимые. Да, Любимые их очень хейтеры. много. там. Тоже пальцы ставьте, обязательно, это помогает. Да. И, ну, соответственно, подписались. Ну и. Смотрите продолжение всех видео. Я снимаю не так часто, я в основном снимаю машины, которые настраиваю. Вот так прошивки просто обычные. У меня, ну, не снимать, а снимать в принципе нечего особо. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.